Всем привет, это форум Свободной России, я Алина Винтер и в гостях сегодня у нас социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас, как всегда, много тем и мы начнем, наверное, с северного потока, если вы не против. Российская Федерация заявила о завершении строительства трубопровода, а Германия приостановила сертификацию. Там Буквально формальное основание приведения в соответствие организационно-правовой формы компании оператора. Как вы думаете, это какая-то попытка оттянуть всю эту сертификацию и запуск потока, или все-таки это реальная бюрократия немцев? Я думаю, что это и то, и другое. Что, конечно, какой-то формальный повод бюрократически у них был остановить эту сертификацию. Немцы в такие игры не играют, знаете, как в России, да? когда суд там и всякие юридические коллизии являются всего лишь игрушкой в руках власти. Здесь все это серьезно, да? то есть формальными основания были. Другой вопрос, почему вот именно сейчас как бы это произошло, и почему они не решили этот вопрос как-то колуарно, условно не предупредили российскую сторону, что надо срочно там изменить какие-то документы и так далее, и так далее, перерегистрировать там собственность и прочее, прочее. Они этого не сделали. Я думаю, что все это взаимосвязано все-таки с политическим контекстом, с политической ситуацией. Мы же видим, что российские власти сейчас просто пошли по беспределу, фактически против Евросоюза. В истории с Белоруссией, да, с этой эпопеей мигрантов. И в истории с Украиной, с подтягиванием войск к границам Украины. В общем, ха хамят, что называется. И здесь немцы не могли на это не отреагировать. И, как всегда, российские вот эти... Крутые так называемые понты и заявки, они приводят к совершенно противоположному результату. Единственное, чего этим шантажом с кризисом мигрантов в Беларуси Россия добилась, это вот как, я думаю, при остановке Северного потока, столь уже много раз рекламированного и расхваленного российскими властями. Я еще думаю, тут играет роль, что скоро в Германии будет новое правительство, буквально недель, несколько недель до этого осталось, до Рождества оно, скорее всего, будет. И в это правительство войдут силы, которые категорически против Северного потока, прежде всего это зеленый. Отчасти либеральные, либералы, свободные демократы тоже не в восторге более чем от этого проекта и много раз высказывались против него. Так что стал демократом, который возглавит правительство Олфу Шольцу, канцлером, будет довольно сложно уговорить своих партнеров по коалиции поддержать этот столь нелюбимый ими проект. Как вы думаете, к чему вообще это сотрудничество и какого конца ждать? Вот действительно, вы уже отметили, что даже внутри одной Германии столько противоречивых мнений по поводу этой ситуации. Вообще сотрудничать с Россией достаточно опасно. Все прекрасно знают, кто такой Путин, и как какие-то такие прям серьезные долгосрочные проекты выглядят очень странно. Ну, вообще, если мы вспомним, этот северный поток, он начался, когда еще была такая условная идиллия между Россией и Западом. То есть до того, как Путин совсем отвязался и пошел в 2014 году на войну, фактически, на аннексию и прочее, прочее. То есть, ведь как бы отношения между Россией и Западом, они, они нестабильные, они не являются константой, они все время меняются. Мы помним время, да, когда при Ельцине был мир, дружба, жвачка, Потом при Путине в первый же год тоже была мир другу жвачка. И все было как бы нормально, и все такое. И какие-то проекты делались, и деньги делались на России, и деньги делались российскими олигархами на Западе, переводились туда, что, в принципе, этот процесс сейчас продолжается, просто он несет такого как бы государственно образующего э, характера. Да? Тогда это все было официально легально и нормально абсолютно. Никто не, не возмущался этим ни со стороны Запада, ни со стороны России. Вот, и вполне их всех принимали, как, российских бизнесменов с распростертыми объектами. И потом отношение в силу э, такого авантюристического, агрессивного, экспансионистского курса Путина не начали портиться. Но некоторые проекты вот типа «Северного потока», они уже были начаты, а опять-таки вспомнили про германскую бюрократию, германская э, законопослушность. Да? Их не так-то просто было уже остановить. Там многие частные интересы уже касались этого. Но нужно было целый ряд там, судебных каких-то процессов и так далее. И так далее. Суд Германии независим. И одной политической воли властей бы не хватило, чтобы остановить этот процесс. В общем, как бы это был большой геморрой, остановить этот процесс, и Меркель на него не пошла. Посмотрим, пойдут ли на него, пойдет ли на него новая коалиция правительственная. По крайней мере, я думаю, что она еще будет долго затягивать сертификации вот в действии этого проекта. А как вы думаете, какой иде идеальный прям итог да, в этой ситуации? Запуск, не запуск, вообще что делать с этим серным потоком, потому что... Но сейчас отношения действительно между Западом, и Европой с одной стороны и Россией с другой прямо, скажем, не очень хорошие. Да, можно сказать. Вы, надо было вам еще сказать, Эврика, я открыла. Это, это ну, так. ну да, то есть это, все, ну, все понимают, нет, ну, конечно, а что делать? да все понятно, не, ну что, что значит, что делать? Я же не канцлер Германии, вот, и в общем-то даже не, вам честно признаю, даже не избиратель немецкий, я гражданин России, чем, чем, не поверите, горжусь, то есть я гражданин свободной России, не России путинской преступной, а гражданин России там, не, Герцена, там, диссидентов и так далее, и так далее. Вот, и собственно, да, и собственно, я не могу отвечать за немецкие власти, но, как я я уже сказал, есть как бы здоровые, что силы в немецком обществе, которые категорически против введения этого проекта в действие. Это, прежде всего, зеленые да, либералы в значительной степени есть противники этого проекта и, например, среди христианских демократов. Например, был, ну, уже скорее, наверное, бывший, я не думаю, что он займет этот же пост в новом Бундестаге председатель комиссии Бундестага по иностранным делам. вот Рютген, его фамилия. Он тоже был против этого проекта. То есть, как бы... Есть здоровые силы, да, будем надеяться, что они победят. На что мы можем сделать? Мы можем, вот наше, как бы, русскоязычное демократическое комьюнити в Германии, оно всячески пытается всеми доступными нам методами выражать э, свое мнение и как-то пытаться воздействовать на власти. Мы устраиваем здесь всякие акции, неоднократно уже устраивали против Северного потока и против вообще торговли э, энергоносителями с Россией, что объясняют, что кровавые деньги раздавали тут людям на улицах, буквально кровавые значит, евро, которые Путин, знаешь, человеку костюм и Путина раздавал, и так далее, и так далее. То есть как бы мы это постоянно делаем, постоянно пытаемся воздействовать. Я не знаю, какой это эффект, да? я думаю, что эффект не очень велик, но тем не менее, что называется, делать, что должно, и будь, что будет. Но больше мы чего сделать не можем, к сожалению. Ну, будем надеяться, что вы будете услышаны, и немецкая сторона примет верное решение. И можем перейти к следующей теме, это конфликт на границе с Польшей начались уже переговоры, там звонки, Лукашенко достаточно рад считать, что вот он значимый Человек, так скажем, политик, что, естественно, вызвало недовольство там в Европе, да, европарламентарии уже высказываются, что это вообще за переговоры с какими-то чуть ли не террористами, по сути, прям, ну да, уже без какой-то там цензуры и дипломатии. Как вы думаете, может это вызвать раскол в Евросоюзе, прям какое-то действительно серьезные последствия внутри Союза? Нет, конечно, ничего, никого раскола не, вызвало, не вызовет. Это надежды были у Путина такие, что вот, провоцировав этот конфликт беженцев, он вызовет как раскол внутри Евросоюза между странами, между той, той же Польшей и Германией, которые и так отношения не важны, что он усилит этот раскол. И внутри стран Евросоюза, внутри той же Германии, потому что здесь разные мнения по поводу беженцев. В том числе, я думаю, одна из задач, возможно, Путина в этой истории была сорвать формирование нового, нового правительства, новой предвыборной коалиции. Потому что зеленый, как всегда, очень толерантны к беженцам, а либералы не, не очень толерантны. сал демократы где-то посередине. И вот как бы вбросить вот сейчас большой поток беженцев, это могло вполне коалицию торпедировать. А для чего Путина нужно торпедировать коалицию? Он заинтересован в нестабильности политической как можно дольше. В Германии как крупнейшего игрока в Европе. А как Германия нестабильна, внутри она не может противостоять реально путинской экспансии против той же Украины. Вот. И, собственно, это был один из расчетов. Но, как всегда, все эти расчеты не оправдались. Единственное, что они получают, это немножко свою минуту славы, свою минуту внимания. Это что называется, причем, внимание негативного. Вот этого они добиваются. Да. Это, я уже писал об этом. Есть такой тип подростков невротиков, да, таких злых и агрессивных, которые пытаются обратить внимание мира на себя тем, что делает всякие гадости. Там, не знаю, дергает девочек за закосы, там, я не знаю, хулиганят, подкладывают учителю кнопку под стол на стул и так далее. То есть, как бы, они рассуждают так, мир нас не любит, мир нас не ценит, давайте мы будем делать гадости, чтобы хоть, нас, хотя бы внимание на нас обратили. Вот Путин с Лукашенко примерно так поступают, и они, называется, на, на гадить ближнему под дверь. Вот они Евросоюз этим беженцам нагадили под дверь и действительно обратили на себя внимание. Но по большому счету, кроме вот этого внимания, да, действительно им звонила Меркель, действительно вот предыдущая провокация Путина против Украины она вызвала внимание Байдена и после этого Байден с ним встретился. Внимание не получает, но ничего больше. Как того мальчика, потом их все-таки бьют. И сначала их журят там, как как вот этот мальчик хулиганы, говорят, что так себе нельзя себя вести, а потом в какой-то момент все-таки не выдерживает, начинает бить. И вот история с Северным потоком это как раз. Пример того, что в реальности они только хуже себе делают этими провокациями, стреляют себе в ногу. А как вы думаете? Вот сейчас есть такое мнение, что Польша была выбрана не просто так, там Путиным и Лукашенко, что а, они понимали м, отношения Евросоюза с Польшей, что Польша топит за национальное законодательство, условно, да? Ну и какие-то там есть конфликты, штрафы со стороны Евросоюза в отношении Польши, и в целом у них, можно сказать, достаточно напряженные отношения, ну, по, по крайней мере, в понимании там Путина, Лукашенко, такие надежды могли быть. Как вы думаете, это их ход или они слишком там, глупы для этого и просто им повезло с течение обстоятельств? Ну, Во-первых, конечно, там есть как бы некая география, да, против которой не попрешь. Что Если мигрантов завозить, то куда их выпускать? Наибольшая граница с Евросоюзом – это белорусско-польская граница. Но помимо этого, я думаю, что они действительно рассчитывали на то, что у Польши сейчас и Германии сложные отношения в связи с правоконсервативным курсом польского властей, который здесь в Германии и вообще в Евросоюзе считается выходящими за пределы ценности европейских, да, и, собственно, они, видимо, надеялись, что поляки на зло немцам начнут пропускать беженцев в Польшу, как делали в свое время турки, когда из Ирака беженцы бежали, из Сирии в вот. И значит, да, и тогда, и, что, они же судят о других по себе, что поляки обрадуются, потрут руки, я скажут, мы сейчас немцу подлямку сделаем, будем пропускать беженцев. И тогда все будет ударила волна по Германии, и, как я уже сказал, могу, дестабилизировала бы здесь ситуацию, что, что путина очень нужно. Но поляки здесь по своим причинам, я не, не знаю, то есть знаю более-менее эти причины, потому что у них там нужно разгонять властям тоже такую патриотическую повестку, и они очень проявили принципиальность и пошли, что называется, в лоб в лоб из Белоруссии с Лукашенским режимом и категорически этих беженцев отказались принимать, и в результате теперь это уже становится все больше и больше проблемы самого Лукашенко и самой Беларуси эти беженцы, которые, которые скопились в Беларуси. вот, они их заманили я думаю, что вообще это, изначально это была провокация путинских властей причем не только против Европы, но и против дружественного, в кавычках, режима Лукашенко потому что Путин же поступает с Белоруссией, как с режимом Лукашенко, вернее, как привычно ему было в 90-е годы, как рейдеры делали в 90-е годы, бандиты, КГБшники. То есть говорю, создавали бизнесменам, коммерсантам, пацаны создавали проблемы, а потом говорили им, слушайте, вот у вас такие проблемы, мы можем им решить, но вы давайте нам долю и контроль над вашим бизнесом. Вот. И, собственно, Путин участвовал в создании проблем режима Лукашенко, в том числе и на выборах, вот этих проваленных Лукашенко. Там были путинские ребята, наряду с честными оппозиционерами, и путинские там тоже работали против Лукашенко. Так вот, значит, и потом он его спас, что называется, предал тех оппозиционеров, которые поддерживал, и спас Лукашенко, но в обмен на усиление, усиление своего влияния. И фактически уже на начало аншлюса, по сути, он же его заглотил в Беларуси, начинает уже ее медленно переваривать. Это было бы невозможно, если бы Лукашенко бы сидел крепко на троне. Потому что Лукашенко не собирается отдавать свой трон никому, в том числе и другу, в кавычках, Путину. Он не, Путину нужна губерния белорусская, а Лукашенко нужно наследственное королевство, которое можно передать потом любимому сынку. В mm. трон или корону. Которую. И, собственно, ему нужно будет... И опять Лукашенко-Путин на динамит. Вот эти соглашения последние, они были не такие, как и ожидала Россия совершенно, потому что Россия хотела ввести единую валюту, Россия хотела усиление политической интеграции, а там хоть много всяких соглашений, 28, по-моему, но они все второстепенные, касаются экономических совершенно сторон и так далее. И сейчас так как Лукашенко просто можно сказать, засижен, да, как, как значит куча навоза мухами. Он также засижен российскими агентами. Кругом, в том числе и белорусская КГБ, это фактически филиал ФСБ во многом. И куча теперь уже официальных всяких советников и прочее. И они ему, эта идея у Лукашенко была давно, вот такой провернуть операцию с беженцами, и что называется, подгадить Евросоюзу. А тут они это активизировали, обещали поддержку России. И он, как дурачок, пошел, называется, решили, вот сейчас ты пустишь на Европу беженцев, тебе там денег дадут извиняться перед тобой, признаю тебе При этом Кремль, конечно, понимал, что ничего этого не будет. Вот. В результате Лукашенко еще больше испортил отношения с Евросоюзом, у него ситуация еще более подвешенная, еще санкции грозят новые, и он еще больше зависим от Путина. И теперь Путин будет давить, давай, ускоряй интеграцию, давай, иди, значит, на мои уступки по всяким интеграционным соглашениям, иначе Евросоюз точно сожрет. Ты уже просто вообще, вот там, враг народа, террористы, прочь, прочь. Только наша тебя, может спасти, и будет будет вымогать у него опять уступки по интеграции под этим соусом. Вот в частности у вас в Фейсбуке я читал такой пост о том, что Лукашенко он по сути как пес Путина и с ним никто не разговаривает и разговаривать не будет. Но тут вот так случилось, что действительно Меркель с ним решила созвониться. И как вы думаете, зачем? Ну, потому что действительно все же все понимают и Европа, да, никто там не сидит, не питает иллюзии, что там Лукашенко это достаточно сильная фигура. Все понимают, что Путин, он все-таки повыше в этом плане. Но все-таки зачем созваниваться было? Это же даже вот ну какая-то там дипломатия вежливая, ну не подходит. Нет, вы знаете, надо понимать, госпожи Меркель и ситуацию. Она уже такая пожилая сентиментальная женщина христианка такая, настоящая, дочка пастора. И для нее самое главное это мир, дружба, чтобы все были живы-здоровы, чтобы никто никого не обижал, не бил. И она готова для этого идти на унижение. Ну, как настоящая христианка. Вот если бы Лука... ну, ей бы сказали, да, вот Лукашенко, например, или там какой-нибудь еще более страшный диктатор какой-нибудь, значит, ким этот ким Ын, да, не уйдет в отставку, не будет мучить свой народ, но вот надо прийти к нему, да, и, значит, помыть ему ноги, да, как это делал в стиле матери Терезы, она бы пошла, понимаете, она готова даже на даже унижение на любые ради того, что она представляет собой в качестве вот некого христианского идеала мира, там, значит, отсутствия насилия и так далее и так далее. Прекращение страданий. И, конечно, это ошибка с ее стороны. Ошибка. Я же говорю, она же не молодая женщина. И, и она думает, что вот если она будет разговаривать с Путиным, с Лукашенко, она как-то может их... Повлияет на них, уговорит, может быть, напугает, и они будут, они будут делать меньше зла. Вот, вот, вот все. У нее задача, чтобы эти люди делали меньше зла, как бы минимизировать количество зла на земле по-христиански. Вот и тем более, у нее времени совсем мало осталось, и она думает: я думаю, что в этот короткий отведенный ей срок надо как можно больше сделать в этом направлении. Вот история же с беженцами, она тоже была многим непонятна. То есть, большинству немцев даже она была непонятна. Как можно было принять там полтора миллиона беженцев в такой короткий срок? А для Меркель это было совершенно естественно. Причем, условно, эти же беженцы, многие из них были откровенные враги да, европейской христианской цивилизации. Но с точки зрения христианина, -то, который Меркель это является, это нормальный христианский шаг помочь врагам своим, полюбить врагов своих, помочь врагам своим. То есть для нее это абсолютно было естественно. Она бы сейчас принимала, если бы на нее не, не надо, после этого не был бы не взрыв, ни в обществе, и сильное давление на нее со стороны элиты, она ну, просто она не могла уже этим заниматься, ее просто бы, она бы не смогла быть канцлером больше. Вот, и поэтому она это как бы прекратила все. Мы ну, договорились с Турцией, там понятно. Тем не менее, я думаю, она бы, то, если бы вот ее воля, она бы до сих пор бы принимала, Сейчас бы же в Германии было миллионов десять. Вот. Хорошо, что она еще их не пытается в христианство обращать, вот. но, но это было бы тоже в ее стиле. Да. Она такая вот мать Тереза, мать Тереза в должности канцлера. А как думаете, какой следующий этап, шаг во всем этом конфликте? Ну, вот Сейчас да, мы имеем, что имеем, но это же все равно должно к чему-то привести, а что будет? Что будет? Что будет? Это такой хороший вопрос. Да. Хорошо, что они спрашивают, что делать, да? кто виноват. Да. Нет, я Просто, не, что, действительно, не... да, но это же важный вопрос, потому что ну, это всех волнует. И людей, которые Нет, в Европе, понимаю, беженцев, могу... и беженцев. Да, я понимаю. Другой вопрос, что я не могу на это, никто на этот вопрос четкий ответ дать не может. Если человек начнет говорить, что будет, то он, скорее всего, шарлатан. Вот у нас есть такие шарлатаны в России. Да, некоторые из них даже называют себя и даже являются формально профессорами. Они говорят, например, я точно знаю, что Путин уйдет там, в 2022 году. Ну, вот это вот типичный шарлатанство. Я вот точно знаю, что я точно ничего не знаю, как и мы все. Значит, история, вещи зависит от множества многочисленных случайностей. И как повернется как ляжет карта, невозможно совершенно предугадать. Вот. Единственное, что, причем на коротких трендах, всегда вариативность выше. На длинных случайности уравновешивают друг друга, и какие-то закономерности можно проследить. Если мы смотрим на длинных трендах, то прогресс существует, да, и уровень жизни у людей повышается, демократия как-то крепнет. Да, но это на длинных трендах, если смотреть, там, на протяжении веков или там хотя бы века, а если смотреть на протяжении годов, то никаких может и в эту сторону пойти и в другую сторону. Поэтому никто ничего толком не знает, что касается ситуации в России в стратегическом плане на газтрохных трендах. Конечно, путинский режим обречен, и его это значит, такая неврастеническая, такая холерическая экспансия нынешняя. Это какая-то огонь, скорее империи, чем, и чем начало ее возрождения. На стратегических трендах но на коротком сроке на, на протяжении там одного двух пяти да даже десяти лет предсказывать как точно какие-то перемены радикальные я бы не стал я вот тоже читала много там соцсетей, СМИ, и множество властей литовских прямо ярко высказались по поводу этого конфликта, вот прям их, можно сказать, тригернуло, да, вот современным сленгом выражаясь. Также я смотрела комментарии, которые пишут люди, и вот почему-то было много таких из разряда, что вот мы говорим там, Лукашенко он никто, никто, но я живу в Литве, пользуюсь, Белорусскими, белорусскими продуктами, начиная там, от картошки, заканчивая прямо мебелью и средства гигиены. И почему мы, такая там развитая да, страна, часть Евросоюза, зависим от такого диктаторского безумного режима? И вот действительно, ну почему, неужели сама Европа не может производить такие товары, ну, не пользуясь помощью вот такого не очень, скажем, хорошего компаньона? Нет, вопрос-то не в том, что нужно срочно начать картошку всем сажать. Это же абсурд, конечно, чистой воды. Вопрос не в этом, естественно. Вопрос в том, что можно вводить санкции против Беларуси, их множество, и, безусловно, без белорусских товаров Европа проживет. И если условно не покупать в Беларуси картошку, то ее совершенно не надо при этом сажать у себя в огороде. Понимаете, и это как белорусская экономика, она очень маленькая вообще. И естественно, что она, может, при Балтике она еще занимает какую-то, как, во внешнеторговом балансе при Балтийских странах какую-то заметную роль, то, в, в других, то для других стран это вообще какой-то клоп просто, а не, а не экономика. Российская экономика -то тоже для Европы не, не очень значение имеет, за исключением энергоносителей а, и прежде всего газа. А значит, белорусская вообще ноль. Естественно, что можно вести санкции, можно вести тотальные санкции против Беларуси. Другой вопрос, что они европейцы на это не... Идут. что они не идут что они не хотят усиливать еще более усиливать влияние россии в беларуси они не хотят как, я же говорил что путин заинтересован в, не, в неприятностях и в ослаблении лукашенко чтобы быстрее его сожрать вот европейцы как раз не заинтересованы в том что путин быстро сожрал лукашенко что они понимают что если они сейчас экономически задушат беларусь беларусь это таки маленькая страна путин ей поможет протянет руку но он будет диктовать еще сильнее свои условия, и Аншлюс пойдет гораздо резвее. Лукашенко, бедненький, значит, сидя на мешке с картошки, которую никто не покупает, он будет вынужден идти, что называется, в Путину, там, в рубище, босиком, как это полагается, да, и просить его о помощи. Так что это вы можно... сами не хотят. Ну, то есть можно прям сказать, да, что это какой-то умышленный, стратегический шаг со стороны Европы, просто нежелание помогать там, Путину хоть как-то еще больше, да, чем там Кажется так, что европейцев от дальнейших жестких санкций против Беларуси сдерживает именно эти соображения. соображения того, что они тем самым ускорят процесс аншлюса лукашенского режима с путинской Россией. Да, вот мы так много обсуждали на протяжении всего интервью, что там Путин по сути манипулирует Лукашенко, да, он там вертит им как хочет. Но Получается так, что Лукашенко вообще какой-то, ну прям, вообще недалекий, неадекватный человек, что не понимает такие очевидные вещи. Неужели это действительно так? Да, да, он, знаете, вот я вам просто скажу по-русски, он дурак просто. Набитый дурак. При этом он хитрый. Если, вот есть такая на, на востоке Европы сочетание, я много раз такой типаж видел, сочетание глупости просто и хитрости, мелкой хитрости. Вот он мелко хитер, но глобально стратегически просто глуп, как пробка. Он, он абсолютно не культурный, не интеллигентный, глупый мужлан, жлоб по-русски. Путин тоже жлоб, но более изощренный. Он тоже не семи пядей во лбу. И у обоих из них, естественно, мания величия, которая приходит, и мания преследования. Это известно, да? Два спутника диктатора, который долго сидит у власти. Это мания величия и мания преследования. У них у обоих, конечно, это есть, но Путин похитрее. И даже, я бы сказал, по такой, он более изворотлив и более изощрен в своей подлости. А Лукашенко просто откровенно туп. И естественно, что у Путина гораздо больше инструмент манипуляции в руках Путина, гораздо больше, чем у Лукашенко. Лукашенко там какая-то жалкая там, телекомпания, какие-то жалкие КГБшники, там, которые могут, конечно, людей убивать, там, избивать, насиловать и прочее, прочее но они не способны провернуть какую-то крупную международную операцию, уровня вот этой операции с провокацией, с беженством. А у России, у Путина огромный аппарат манипуляции, миллиарды закачаны в это дело, миллиарды закачены спецслужбы. У Лукашенко рядом нет таких денег. И поэтому, естественно, имеет такой инструмент манипуляции, и будучи сам слегка поизощривленнее, чем его брат-диктатор, Путин Лукашенко может манипулировать легко. Еще используя его полную зависимость экономическую, финансовую от Путина. Лукашенко же нечем платить своим головорезом. Платят головорезом российские налогоплательщики, российские недра. да, Они содержат головорезов Лукашенко они же те, те же бешеные деньги по белорусским масштабом по, получают. То есть, если бы это не это, они бы уже давно, конечно, бы разбежались на Лукашенковской. Лукашенко бы к маме зарплату бы картошкой выплачивал, если бы не Путин. Вот очень часто говорят, что Путин и его режим это даже не какая-то организованная группировка преступная, там, сообщество, это просто какие-то хулиганы. В частности, я и у вас, по-моему, видела, ну, какие-то подобные лейтмотивы и у множества политиков, что Путин это вот, ну, какой-то вот, там, чувак из 90-х, он особо-то и недалекий, ну, какой-то такой вот, ну, как сказать, его не описывают как действительно какого-то великого стратега, правителя, но тем не менее, как он оказался у власти и до сих пор держится, несмотря на то, что он делает. Он подавил митинги, да, он да, разогнал да, оппозицию. Да. да, знаете, он, конечно, не профессор Мариарте, безусловно, он уровень по будет. Вот, Но вообще, я, вот, я не знаю, может, это у меня в связи с тем, что я как бы долго жил в России, работал в политконсалтинге и общался с разными политиками, Общался разного уровня, там, не знаю, ну я же не говорю, там лидеры фракции в Думе, я же не говорю про депутатов, множество. Там, Лидерами партии и так далее, с председателем Совета Федерации, общался в свое время, вот, как политконсультант. Значит, и что я могу сказать? Что у людей, которые, так же как у меня, да, когда я был вне, ну как бы до того, как я о них непосредственно узнал, у нас у всех есть иллюзии: да, что вот наверху сидят какие-то сверхлюди, да, супермены, пускай плохие, да, пускай там бандиты, но какие-то вообще крутые необычные, в действительности, я хорошо знаю, примеры срез российской политической бизнес-элиты это люди абсолютно не небольшого не ума мягко говоря с огромным самомнением с огромным самодовольством и самоуверенности значит и им в свое время подавляющее что сделает карьеру в силу случайности потому что знаете вот как бы как да вот у меня снег по теоретической социологии, там вы описываете процессы, прорыв в будущее, интернет интернет революции. есть значит, сначала вот как бы существует некая стабильная система, и вот иерархия вся, да, социальная, она находится, ну, более-менее там какие-то идут процессы, но они такие медленные и стабильные. А потом революция, бах, это как вот взять, например, и бутылку, да, с, там, не знаю, с пивом встряхнуть, и там сразу все перемешается, значит, пена сразу пойдет вверх. И вот то же самое во время всяких революций, социальных переворотов происходят вот такие тектонические сдвиги, и они происходят в результате случайности. То есть все перемешивается, так как, как я уже сказал, бутылки пива, силу, просто по неким случайным принципам. И кто-то в силу объективных обстоятельств, не в силу своего ума и таланта, просто пролезает вверх. Вот как Путин, например. Теоретически, если бы ну, немножко карта по-другому по легла, он бы до сих пор таксовал бы в Петербурге. А тут ему просто повезло, вовремя оказался в нужном месте в нужное время. И дальше у них, естественно, развивается мания величия. Они не хотят себе признавать, что они э, случайно попали наверх, они начинают объяснять это тем, что они такие крутые, великие, или еще по-другому, есть другой типаж, я с обоим типаж встречался в России, другие в религию уходят, и начинают считать, что это они не просто случайно влезли да, на верхушку социальной иерархии, а это им, они богом, что называется, благословенные, богом избранные, поэтому, значит, бог, боженька их, значит, за уши и вытащил, да, наверх пирамиды, вот, и вот. То же самое произошло с этой российской элитой, с белорусской элитой. То есть люди среднего ума, ж, жлобы в основном, по-русски говорят, жлобы. Да, жестокие, да, подлые, да, хитрые, да, готовые на, убивать своих противников. Но таких было в 90-е целая армия. И 90% из них сейчас покоятся на всяких кладбищах да, э, подмосковных и под Петербургом находящихся. И там они, и на, и на, и на них можно полюбоваться только в виде... Значит, скульптуры из черного гранита на фоне Мерседеса тоже эскурьптурная. Тоже, ну, а Путин, вот его, его шобла шобло Они вылезли и вы, вы, выжили. И сейчас они правят страной. Но уровень -то у них остался все такой же. Они себя считают небожителями. А в действительности они как были мелкие бандиты, так и остались мелкие бандиты. И они правят страной так, как они руководили вот своими преступными группировками в 90-х. Также расправляется с врагами жестоко. И часто неумело, потому что неумные при этом люди. Также э, занимается рекетом, но теперь уже на международном масштабе. шантажом и так далее, и так далее. То есть вот так вот это все, и не надо из них делать, да, у жителей профессоров Мариарта. Ну, я думаю, мы обсудили все темы достаточно полно. Спасибо вам за такой интересный разговор. Можно закончить на более-менее позитивной ноте. Спасибо вам еще раз. До новых встреч, зрителям, мы с вами.